приветствую вас друзья вы на канале все для клёва сегодня 3 декабря 2018 года такая у нас сейчас речка Днестр покрыта снегом льда нет пока такая знаете тишина умиротворенность такое состояние спокойствия Рыбаков нет. Один я здесь. Ну, какие-то следы были. Видать, ходили тут ребята. Может, сючку гоняли. Но, тем не менее. Застывшая природа. Ветра нет. Туман такой. Наверное, будет теплее сегодня. То есть сейчас пока минус три. Скорее всего, будет теплее. Раз туман. Без рыбалки невозможно. Этот Как пересидеть этот сезон зимний, не знаю, честно говоря. Ну, я приехал закинуть пару удилищ, посмотреть, какая ситуация на водоеме. Заодно и вам подсказать. Буду испытывать новую прикормку от фирмы Айподсекай. По холодной воде от такая и мотыль. Насаживаю токачок, буду опарыша. Такой жирненький, хорошенький, Не попался. Вот, сейчас смешаю и попробуем что-то поймать. Набрали водички, вот. сейчас замешаем. Она получилась такая темноватая. Ну, как раз, по-моему, то, что нужно. Потому как мотыль вот такой, бурого цвета, а бетаин такой, темно-зеленого. И вот смешалось, получился такой вариант. а водичка холодненькая. Чуть-чуть я, конечно, переувлажнил, елки-палки. Ну, какая есть. Немножко она ну, такая тяжеловатая получилась. Ну, посмотрим, как будет. Ну что же, прикормка вымывается, это уже хорошо. Друзья, буду ловить сегодня на инлайн. Вот моя кормушка. Поставил 80 грамм. Вот Течение небольшое, поэтому, думаю, до достаточно будет. Бусинка, отводик сразу. И поводок сантиметров 40-50. На такую снасть буду ловить на обоих удилищах. Одно закинуть чуть поближе, другое подальше. Кстати, друзья, хочу показать вам один вариант, как на волосяную оснастку и карповый крючок одеть много опарышей. Ну, на толстый крючок, вы же понимаете, что одеть опарыша практически невозможно, потому что он разлезется, лопнет и вытечет буквально сразу. Вот. И чтобы этого не произошло, можно воспользоваться таким хитрым способом. Берем иголку для инъекции, в принципе, любую. Чем тоньше, тем лучше. Вот и сначала мы берем леску, вот, леску и проталкиваем ее в иголку. Вот так. Вот отсюда вот вытаскиваем ее. полностью вытаскиваем ее сжала иглы. И начинаем протыкать наших опарышей. Раз. Два. Три. Так можно сделать сколько угодно. Конечно, скажу я.. Такой способ В зимнее время, конечно, не очень эффективный Потому что карпы уже все спят вот. А на весну, на осень Конечно, было бы очень эффективно Ну, в принципе, достаточно У нас тут 6 штучек опарышей Вот Теперь мы Просовываем нашу леску Вот она И на нее аккуратненько мы Снимаем. Вот она, вот они. Вы видите, опарыши на леске получились. Теперь продеваем леску в волосяную оснастку и вяжем обыкновенных там пару узлов. раз так вот два все лишнее леска лески отрезаем и у нас получился вот такой красивый вариант опарыши на волчной оснастке так что друзья думаю что в весеннее время это, это будет очень эффективный вариант до ловли первого карпа сейчас конечно это не совсем эффективно в мертвый сезон на реке Днестр ловлю на два своих любимых удилища Это такая до импульс и альбатрон это рабочая лошадка такая которая может бросать кормушки до 160 грамм а это такая более изящная более мягкая, до 120 грамм максимум вот, сегодня ловлю на кормушку 80 грамм получается в середине где-то теста так что комфортно ловить и тем и тем удилищем да, кстати, друзья хочу рассказать вам на что же все-таки ловили ребята если вы видели прошлое видео там где поймали они карпа на 6 килограмм конце ноября месяца уже решила рассказать всем чтобы все были в равных условиях Значит, нашел я кукурузу правда она такая большая была ну то есть ее видать что варили и она была не резаная а лущеная кукуруза поняли но честно говоря я даже ее раскрыл всеми это раскрыл понюхал и даже честно говоря попробовал запах был чеснока то есть на кукурузу с чесноком Ребята поймали карпа в ноябре месяце, в конце ноября месяца. Такого килограмм на 8. Так что теперь вы знаете этот секрет все. Дедушка Днестр, дам сахар, дам сахар. Давай, кого-нибудь хоть покажи мне. Ну не может быть так, чтобы вообще ничего не было, а? Друзья, вот такая получилась у нас рыбалка 3 декабря 2018 года. Конечно, хотелось бы что-то лучшего, но, как говорится, что маемо, то маем. Можно было бы, конечно, взять спиннинг и погонять щуку, можно жериха. Вот. Но решил в этот раз приехать с двумя фидерными удилищами и попробовать мирную рыбу поймать. ну не получилось. Ничего, получится в следующий раз. В этом видео, что справа от вас, у нас проводится голосование по конкурсу, который я объявил на канале «Всё для клёва». Поэтому можно поучаствовать и напоминаю, что победителя определяете вы. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Всё для клёва». Ну а я прощаюсь с вами. До скорых встреч на рыбалке. Всем пока, всего хорошего.